Всем привет! Вы на канале Декатлон ТВ. Меня зовут Сергей. Сегодня мы с вами займемся тем, что сравним две пары кроссовок бренда Календжи. Первая пара Run One Календжи и вторая пара Keep Run Long Календжи. Первая модель предназначена для бегунов, тренирующихся 1-2 раза в неделю, не больше 30 минут. Это самая доступная модель в нашей линейке. Вторая модель Keep Run Long предназначена уже для более продвинутых бегунов, занимающихся от 3 раз в неделю. Обе пары представляют собой классические беговые кроссовки В этом видео мы будем не только смотреть и тестировать эти кроссовки, но и разбирать их на части Для того, чтобы вы сами могли посмотреть, какие технологии используются в производстве этих моделей Но прежде чем начать, нажми на паузу, поставь лайк, напиши в комментариях, как часто ты бегаешь Написал? Поехали! Итак, посмотрим на подошву как правило, подошва любой классической беговой обуви состоит как минимум из двух частей. Внешняя подошва, которая обычно изготавливается из резины или каучука. Именно она находится в непосредственном контакте с асфальтом. И промежуточные подошвы, которые обычно изготавливаются из разных вариаций и комбинаций эва-пены либо других составляющих. В зависимости от предназначения обуви, может быть изготовлена в несколько слоев или из нескольких составных частей. При создании Run-One наши разработчики постарались найти оптимальное решение для получения доступной цены. Мы не видим у данной модели классической резиновой внешней подошвы. При этом разработчики постарались сделать пеноматериал корсовок чуть более плотным, чтобы добиться большей износа стойкости, не теряя в качестве амортизации. В каком-то смысле данная модель обладает гибридом внешней и промежуточной подошвы. Для начинающих бегунов таких характеристик амортизации и сцепления должно быть достаточно. На подошве мы видим рифление, а также направляющую линию, которая позволяет сделать движение стопы максимально приближенным к естественному. Что такое естественное движение стопы? Это по сути то, как мы ходим без обуви, босиком. По бокам подошвы находятся борозки, определяющие, как она будет сжиматься при давлении веса бегуна. У модели Кипран Long подошва интересная. В данном случае мы видим стандартную резиновую накладку, внешнюю подошву, которая гарантирует эффективное сцепление с асфальтом и защищает промежуточную подошву от стирания. А теперь давайте посмотрим на промежуточную подошву. В отличие от Run One, подошва Keep Run Long состоит из нескольких составных частей. Обратим внимание на основную часть подошвы. Она состоит из модифицированного базового пеноматериала EVA, который имеет название Calend Soul и обеспечивает на 34% более эффективную амортизацию и на 25% больший отскок. И все это значит, что вы можете пробежать как минимум 1000 километров без потери амортизации. Давайте сравним то, как сгибаются кроссовки. Мы видим, что подошва модели Kepran One гнется практически свободно. В то время как подошва модели Kepran Long сохраняет свою форму, быстро возвращается в исходное положение. Теперь обратим внимание на область пятки. И прежде всего на небольшую вставку в виде кольца или пончика, которая имеет название карин. Предназначение этого элемента усилить амортизацию в области пятки за счет использования еще более мягкого пеноматериала. А пустое пространство в центре кольца помогает распределить ударную нагрузку во время фазы приземления пятки. Почему такой акцент именно на эту область? Потому что подавляющее количество спортсменов бегает именно через пятку. В конструкции подошвы модели Keep также Long, так же как в Run One, есть направляющая линия, а посередине подошвы установлена вот такая пластиковая вставка, которая имеет название Arc Stab. Она призвана обеспечить стабилизацию и поддержку стопы от заваливания во внутреннюю или внешнюю сторону. А теперь мы переходим к разбору верхней части кроссовок. Модель Run-One имеет классический для спортивной и, в частности, беговой обуви сетчатый верх из полиэстра и полиуретана, который обеспечивает оптимальную вентиляцию стопы. Модель Kipron Long, в свою очередь, имеет более техничную конструкцию верх обуви. В данном случае сетчатый материал обладает так называемым 3D-свойством, то есть способен гарантировать большее пространство в передней части стопы за счет способности растягиваться во всех направлениях. Для предотвращения натирания стоп во время длительных пробежек важно использовать как можно меньше швов. Поэтому здесь для соединения элементов кроссовка используется технология термоспайки, то есть склеивание, а не обычное сшивание элементов при помощи ниток. А теперь обратим внимание на область пятки. Первое, что бросается в глаза, это мощная конструкция этого элемента. Такой экзоскелет, выполненный из плотного пластика, призван свести к минимуму движение стопы внутри обуви и зафиксировать ее на месте. Также этому способствует мягкое уплотнение верхней части пятки. Давайте достанем стельки и посмотрим на них. У первой модели стелька плоская и имеет единую толщину по всей длине. Она немного повторяет форму стопы, но хорошей поддержки не оказывает. У стельки второй модели есть усиленная вставка из пеноматериала для большей амортизации в районе пятки. Если присмотреться, то можно заметить, что в районе внутренней части пятки пеноматериала больше, так как именно на эту часть стопы приходит самая высокая нагрузка, и, как правило, стопа здесь заваливается. И теперь давайте протестируем модели Run One и Keep Run Long в реальных условиях. Мы с вами переместились в лужники, я пробежал примерно полчаса по асфальту в кроссовках Calenger Run-One. Кроссовки мне понравились, они очень легкие, хорошо на мне сидят, но из-за того, что я бегаю с пятки на носок в конце пробежки, я почувствовал небольшой дискомфорт в пятке. И также совсем немного, опять же, под конец замерзли стопы. Но это, я думаю, что из-за того, что совсем легкий верх у этих кроссовок. И они не совсем предназначены для осени. Я переоделся, пробежал еще полчаса в кроссовках Кипран Лонг. О своих ощущениях скажу, что это стабильность это комфорт это тепло это хороший отскок это удовольствие от бега и желание бежать быстрее и дольше теперь ты понял если ты начинающий и тренируешься один или два раза в неделю выбирай кроссовки run one но если ты хочешь добиться большего и тренируешься минимум три раза в неделю выбирай кроссовки кипран long на этом все спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии а я побежал